Клубники, всех приветствуем. На календаре сегодня у нас 29 октября. И мы отправляем снова посылки вам. Посылок много. Всех просим дождаться. Почта России возит быстро. А кто хочет заказать необходимый товар, можно найти в каталоге товаров группы. Всем спасибо за просмотр. Пока.